Сегодня я расскажу о пяти меняющих жизнь инвестициях, которые вы можете сделать, чтобы стать привлекательнее. Первое. Обновите свое социальное окружение. Это звучит круто, друзья, но вам нужно принять решение. Если вы хотите быть успешным, вам нужно окружить себя людьми, которые будут тянуть вас вверх, а не вниз. И вы можете подумать, как это может сделать меня привлекательнее. Друзья, ведь окружив себя людьми, которые тянут вас вверх, вы будете стоять ровнее, чувствовать себя лучше. Вы будете излучать энергию. Это гораздо позитивнее, чем окружать себя людьми, которые тащат вас вниз. Когда вы окружены негативно людьми угадайте что неважно как вы сильны вы наберетесь этого негатива вы начнете перенимать их язык манеры их поведение начните уже сегодня приближаться к людям которые вас вдохновляют. Чтобы это сделать, посетите конференцию, мероприятие, то место, где высока вероятность того, что вы будете в окружении людей, которые помогут вам расти. Следующая инвестиция, меняющая жизнь, найдите то, что вредит вашей уверенности, что сбивает вас с ног, и исправьте это. Итак, гардероб. Я говорю об одежде на этом канале все время. Это относительно просто исправить. Если вам мешает одежда, пойдите в магазин и пересоберите свой гардероб. Стисните зубы, потратьте деньги, но поменяйте его. Если это ваши зубы, выпрямите их. Если это ваша прическа, вы теряете волосы. Я уже рассказывал, что делать. Вы можете побриться. Следующая инвестиция, меняющая жизнь, которая может сделать вас привлекательнее, выйдите из цикла покупок дешевой, одежды и вкладываетесь в вещи. Да, вы можете отрывать от сердца эти деньги. Но эта вещь прослужит вам десятилетия. И за эти десять лет она станет только лучше. Вы будете рыдать, когда она, наконец, развалится. И вот о чем я хочу с вами поговорить о теории ценностей в стиле. Сколько раз вы носили вещь, помноженная на ощущение, поделенная на стоимость. И вот как это работает. Если вы надели что-то 10 раз, скажем, костюм, и в нем вы чувствуете себя на миллион, ага, 10 раз. 10 миллионов разделить на 1000 долларов. Потому что этот костюм не дешевка, он стоит 1000. Его ценность 1000 баксов. Посмотрите на другой костюм. Он гораздо дешевле, 100 баксов. Вы надели его 10 раз, вы чувствовали себя на 1000 баксов. Скажем так, вам не особо понравилось носить этот костюм. Итак, 10 раз на 1000, 10 тысяч разделить на стоимость костюма 100 долларов. Ценность этого костюма только одна сотня. Одна десятая ценность предыдущего. Я хочу, чтобы вы любили все, что вы надеваете на себя. Таким образом, вы почувствуете себя увереннее и станете привлекательнее, потому что вы чувствуете себя лучше. Эта меняющая жизнь инвестиция непростая. Узнайте, какое тело вы хотите и стремитесь к нему. И оба этих пункта трудны, потому что большинство людей следует за навязанной мечтой. А у тебе нужны шесть кубиков, огромные руки, большие бицепсы. Но разве вы этого хотите? Что касается меня, я попался на это. Я начал тренироваться таким образом, но это не то, что я хочу. Мне нужна мобильность, мне нужна сила. Я не хочу в будущем отставать от своего сына. И когда я это осознал, я занялся разработкой программы, чтобы убедиться, что иду в нужном направлении. Я начал работу с тренером согласовал с ним цели, и это гораздо сложнее, чем звучит. Как только вы начнете этим заниматься, встанете на этот путь. Вы начнете чувствовать себя лучше, потому что вы получаете тело, какое именно хотите. Следующая меняющая жизнь инвестиция – наймите тренера. И да, вы можете подумать, как это сделает вас привлекательнее. Позвольте объяснить. Большинство людей нанимают тренера для устранения недостатков. Хорошо. Если вы подтянули слабое место, отлично. Но я советую нанять тренера в том, в чем вы уже хороши. Вы подумаете, почему я должен тратить деньги на то, в чем я уже хорош? Ведь вы хорош, не профессионал, не мировой класс, и именно мастера какого-либо набора навыков становятся невероятно привлекательными. Рок-звезда сам по себе супер-привлекателен. Может быть и он великолепный исполнитель? Нет, он шоумен мирового класса, и вот почему он привлекателен. Какая бы ни была ваша уникальная способность, обнаружьте ее и инвестируйте в нее. Вы перейдете от того, кто в этом хорош, к профессиональному, а затем к уровню мирового класса. Лучшее, что вы можете сделать, на нет тренера. Вы возьмете обязательство практиковаться, становиться лучше. Так что станьте лучшим в своей области.